Обращение Рустана Миниханова к госсовету. Нравственный выбор искусственного интеллекта. Интерактивные научные площадки в Казанском федеральном университете. Наука — это особый взгляд на мир. Это возможность уйти от повседневности, от суеты и посмотреть на этот мир беспристрастно. Всем привет! В эфире Универньюз, New а в студии Кристина Отекина. В шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций в рамках проекта «Открытое общество» состоялась встреча с Александром Моисеевым, заместителем генерального директора «Газпром Медиа Медиахолдинг», а также генеральным директором видеохолстинга «Рютюб». В рамках программы прошла онлайн-лекция на тему «Российские медиа в современном киберпространстве», а также сессия «Вопрос-ответ» со студентами Казанского федерального университета. Напомним, что проект стартовал летом этого года. Рустам Миниханов обратился к госсовету с ежегодным посланием. Он затронул вопросы подготовки педагогических кадров, а также отметил опыт Казанского федерального университета по созданию передовых инженерных школ. Обо всем подробнее расскажем в нашем сюжете. Самым обсуждаемым событием недели стало послание главы Татарстана Рустама Миниханова. Он обратился к Государственному совету с ежегодным посланием. Традиционное мероприятие прошло в Государственном большом концертном зале имени Салиха Сайдашева при участии членов правительства Татарстана, руководителей муниципальных образований и организаций, представителей общественности. Казанский федеральный университет представил первый проректор, проректор по научной деятельности КФУ Дмитрий Таюрский. В своем выступлении Рустам Миниханов сделал особый акцент на взаимодействии науки и коммерции в экономике республики. Одной из точек соприкосновения должна стать передовая инженерная школа КФУ. «Безусловно, обороноспособность нашей страны во многом зависит от обеспечения технологического суверенитета. Крайне важно усилить взаимодействие научных организаций и вузов с реальным сектором экономики. Подспорьем здесь призвано стать создаваемыми на базе КФУ Университета Иннополис и КНИТУ передовых передовые инженерные школы. Напомним, что передовые инженерные школы – федеральный проект, инициированный Миноборнауки Российской Федерации. Создание передовой инженерной школы на базе Набережно-Челнинского института Казанского федерального университета обусловлено заданным трендом на формирование современных научно-образовательных центров мирового уровня в непосредственной близости к индустриальным партнерам. Школа базируется на территории института и представляет собой целый студенческий кампус с развитой современной и технологической инфраструктурой. Киберавтотех в партнерстве с КАМАЗом будет заниматься реализацией целого ряда задач – производство программных продуктов для роботизированной и беспилотной техники, разработку зеленых технологий, машиностроения и проектов двигателей, работающих на неуглеродном топливе. Все это и многое другое предстоит реализовать к 2030 году. Помимо вопросов образования и науки, было озвучено множество других моментов, касающихся страны и республики в частности. Именно их и продолжили обсуждать на расширенном заседании экспертного совета Казанского университета. В первую очередь говорили о специально военной операции в целом и фейках в частности. Фейками забрасывать умеют и делают это. Но какой в этом плане контент мы предоставляем и чаще всего действительно больше такой оборонный. Затронули тему реформирования существующих масс-медиа республики. И Именно свое уникальное место. Найти свою повестку, адекватно отражающую потребности общества. Ответить, в том числе и на сложные вопросы для гос.СМИ, какой объем патоки допустим. Потому что иногда бывает, что есть две повестки, которые в гос.СМИ присутствуют, и та, которая реально волнует общество. Они иногда не совпадают. Также присутствующие обсудили предстоящий 2023 год, который в Татарстане был объявлен годом национальных культур и традиций. Дальше мы будем развивать нашу национальную культуру, традиции народов, которые населяют нашу республику. Новые задачи поставлены перед учреждениями культуры, перед образованием. Перед населением. В целом послание главы Татарстана разительно отличалось от посланий прошлого года, что отметила большинство экспертов. Аделина Абдрахманова, Фарид Захитаглы, Универньюз. Каждую секунду своей жизни мы делаем выбор, опираясь на собственное мироощущение. Исследованием принципов существования окружающего мира занимаются ученые-философы. На чем они размышляются в реальных реалиях, смотрите далее.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 в дальнейшем он будет служить учебным пособием для студентов. Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов, Универньюз. В Казанском федеральном университете состоялся традиционный фестиваль для студентов первого курса «Открывая мир науки». Подробнее далее в сюжете.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 определяет, если у него создание, сознании нет ли его дыхания, и дальше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 в Институте дизайна и пространственных искусств Казанского федерального университета начала работу мастерская по конструированию и моделированию текстильных изделий. На базе нее студенты в рамках апробации научных изысканий занимаются пошивом экипировки для мобилизированных. Ткань и все необходимое для изготовления одежды и экипировки для мобилизированных приобретаются на средства спонсоров, организации республики и отдельных граждан. Опытные образцы нашивки для которых тоже разработаны в EDP, будут опробировать в полевых условиях военно-формирования «Тимер», «АЛГА» и «БАРС». Первую опытную партию планируется отправить в ближайшее время. Большинство изготавливают изделия в таком обычном обыденном понимании. Мы же, вот, как опытно-конструкторский цех, мы предполагаем улучшить эти качества, максимально скажем да, изготовить изделия именно под нужды наших военных, чтобы им было удобно и комфортно, скажем, да, и в какой-то мере, наверное, даже безопасно, скажем, да, вот в этой нашей одежде.